Алиса, Мартинчик, мальчик. привет, мальчик. Меня встречаешь, да? Алиса получит. Алиса, Мартинчика любит? Мартинчик хороший, да? Мальчичек маленький, мальчичек. Ой, какая шайка у тебя, ой. А он вытекает. Алиса, получит сейчас, уйди от них. Алиса, фу, фу, хо, фу. -фу. Алиса, иди ко мне. Алиса, что заиграет со своей? алиса. Маленький. Да, ты маленький хотела? Погладить тебя, да? Разговорчивый ты мой. Поговори, поговори. Ты мой красавчик.